Рано или поздно задаешься вопросом, какого хрена моя скиллуха превратилась в говнецо? Существуют некоторые действия, из-за которых такое может быть, но обо всем по порядку. Здарова, мужские мужчины! Я уверен, каждый из вас замечал такой приколдес, что после каких-то действий скилл куда-то улетучивался. Давайте зайдем из-за угла скилл. Это умение, навык, мастерство в нашем случае. В это понятие входят такие понятия, как реакция, тактика и АИМ. Давайте начнем с тактики. Это понятие на самом деле очень широкое, но давайте поговорим лишь об одной его части, а именно об передвижении и чтении карты. Без постоянной практики эти показатели придут в упадок. Как ни крути, мы забудем нашу наигранность, забудем тайминги на картах и все в таком духе. Поэтому самой первой и самой банальной причиной ухудшения скилла являются затяжные паузы в игре. Лично у меня такое было, когда я ужал в свадебное путешествие. Где-то дней 10 не практиковался. Когда приехал домой и зашел в игру, сразу начал грустить в рейтинге. Теперь давайте поговорим про реакцию в игре. А особенно в шутерах она имеет основную роль в достижении успеха. Знаете, я порой за собой замечаю вот какую херню. Берешь значит сотик, залетаешь в колду. Играешь, а в голове как будто ничего, нет какой-то концентрации и сосредоточенности. Про реакцию я вообще молчу. Такое ощущение, как будто ты бот из тренировки с искусственным интеллектом. Такое состояние может возникать из-за нашей усталости. Оно очень коварно тем, что вроде бы мы готовы залететь в рейтинг, чтобы делать жару, а по факту мы готовы получать люля. Давайте дадим условный термин этому состоянию – автономная игра. В ней у вас нет той концентрации и реакции, которую вы обладаете. Как мне кажется, выходить из такого состояния нужно осознанно. К примеру, играйте в рейтинг, чувствуете, что летите по счету и, соответственно, по статистике, останавливаетесь где-нибудь на карте, закрываете глаза и говорите сами себе. Еб***ый рот этого казино, бля. А если серьезно, то... Ты кто такой, сука, чтобы это Ладно. сделать? Сорян. Просто останавливайтесь и, мать его, врубайте принудительно голову. Как бы странно это ни звучало. Про реакцию более подробно я в отдельном фильме поговорю, так что ждите. Кстати, многие из вас давно уже устали от постоянных сливов, деревянных тиммейтов и прочих радостей и колдушки, но решение есть, и вам даже не придется продавать душу дьяволу или что там еще продают. Клан 5 Legends не только поможет вам поднимать рейтинг вместе с крутыми тиммейтами, но и поможет вам прокачать свой скилл, участвуя в регулярных турнирах. Также в клане очень дружная и ламбовая атмосфера, а регулярные активности не дадут вам заскучать. Оставляй свою заявку в их дискорд сервере и делай красиво под знаменами Five Legends. Ссылку ты найдешь в описании. Давайте теперь перейдем к Аиму. Как же его можно убить и ухудшить? Опять приведу пример из своего опыта. У нас зачастую на устройствах стоят либо защитные стекла, либо защитные пленки. Так вот, когда я затяжное количество времени тапал по стеклу, то после его смены на пленку я столкнулся с некоторыми трудностями. Например, что чувствительность и отклик у этих покрытий разный, и он очень хорошо чувствуется. Мне даже пришлось менять сенсу под пленку, но в конечном итоге я про запас себе заказал закаленных защитных стекол, ибо к ним я давно уже привык. Если кто-то думает брать защитные стекла, то сразу много не берите, потому что они разделяются по толщине. Подберите комфортную для вас и скорректируйте сенсу. Как настроить сенсу, можешь глянуть вот в этом фильме по подсказочке. Могу дать просто стопроцентный лайфхак, как убить свой АИМ, особенно если ты играешь на снайпе. Просто безвылазно гоняя СНА-45. Пушка очень мощная и не требует каких-то сверхъестественных навыков прицеливания. Достаточно стрелять под ноги противнику или вблизи. Когда этот гранатомет только вышел, я сразу понял, что это та еще жесть. Естественно, запилел про него кинофильм. И потом где-то месяц или даже больше я играл только с этой пушкой. И что вы думаете? Потом, когда я решил обратно сесть на снайпушку, я ужаснулся в сратому Аиму. Я не говорю, что вообще не нужно играть с NAS-45, просто если вы любите по перить, то не стоит перегазовывать с инашкой. Без практики, как я уже говорил, наши показатели ухудшаются, а NA-45 служит неким симулятором антиаима, Поэтому, мужики, в сетевой игре лучше задуматься над ее пиком. Немножко отвлекусь и напомню, что через три кинофильма я подведу итоги конкурса, который я организовал в честь 30к брата-братьев, поэтому если ты еще не в теме, залетай на фильм по подсказочке сверху и участвуй. Сегодня я упомянул с виду незначительные элементы, но из-за них наша игра может превратиться в мучение, если это все не взять на контроль. Расскажи мне в комментариях, мужик, после чего у тебя падает скиллуха. Я упомянул свои фрагменты, а ты поделись своими. Пока ты пишешь, я скажу спасибо вот этим потрясающим людям, которые меня поддержали и оформили спонсорку на канал. Кстати, мужики, давайте-ка делайте кулаку за шибаку, оставляйте комментарии потрясающие, а я вам пока что-нибудь сыграю. Поехали. Часто так бывает, что скилуха пропадает. Что же делать? Где найти ответ? Подрублю Огнянского контент. Часто так бывает, что грустинка залетает, Чтобы мне прогнать свою печаль под рублю огнянского канала. Очень часто так бывает, что грустинка залетает, чтобы мне прогнать свою печаль. Очень часто так бывает, что грустинка залетает, чтобы мне прогнать свою печаль, подрублю огнянского.